Вот был пример, пример того, что ничего не, не помогает, вот сколько пью, ничего не получается. Что я в данном случае говорю, привожу очень хороший результат. У нас в городе Перми вот такой в моей структуре был. У мужчины какой-то был жуткий совершенно порез обе ладони настолько было просто, вот, девочки, говорят, я-то его не видела, конечно, но вот рассказываю, неприятно было даже смотреть. Вот он когда пришел и он говорит, мне так прямо больно, вообще вот ткани возможно, задеть, э, даже вот Ощищаю. себя как-то, ну, ну да. представьте, да, такое вот состояние. Э, первый вергон, единственный, да. что он взял, первый вергон. Через месяц приходит и вот Лариса, складодержатель говорит, я, я смотрю, там совершенно другие ладони. Чужого, я, я другого вот, человека. Он говорит, вы посмотрите, что у меня, там, говорит, еле-еле уже, вот прямо еле заметные такие, видно, не что что-то да. было, но такая регенерация мощная произошла. И вот я вот так вот подумала, и сейчас я вот, вот этот пример привожу и говорю, вот представьте, вот это вот наглядно видно, вот что было. И что стало? А, а представьте, процессы? что происходит у нас внутри, чего мы, мы в принципе не можем видеть, но это может э, диагностика показать. Вот что было сегодня и что стало сейчас. Вы делали диагностику, наблюдались. Но ну, о чем тогда говорить в данном случае по поводу э, зрения? Барнауле вот очень хороший тоже результат. Э, женщина, один глаз. Практически, не практически вообще не видел. Второй очень, очень плохо читала с лупой. За две недели. Вот это меня поразило, конечно, очень. Вот о чем э, вот шла Сирии. Да, срок. реактивность у каждого разная. У кого-то это может за несколько дней произойти, а у кого-то там за год и более. Да? А, через две недели она звонит счастливая и довольна и говорит: Вы представляете, я сегодня. Мылась в душе, и я слепым глазом увидела свое плечо. А в магазин я сейчас хожу без лупы, читаю без лупы. Да, За две да, недели результат. Можно. То есть в любом случае нужно пробовать, не пробовать, а нужно делать. Да, рематоид. да. А латрит. Да. Да, все спрашивают, очень многие. У меня родная сестра э, из Самары, она требовала поэтому атритом, полиартрит э, на метатриксате на бреднезалоне 5 лет уже. И когда в мае месяце прошлого года сразу мы ее признали. Она начала пить, она ничего не поняла и не почувствовала. Она мне говорит, вот это опять же к тому, что я ничего не чувствую, ничего не, не вижу, не слышу. И а, она говорит, что не вижу. вижу. Проходит у нее гастрит, который акт вот этих препаратов очень сильно. Через три месяца. А потом она начала снижать преднизолон, а снизила на одну таблетку, сейчас продолжает снижать преднизолон. И все время вот весь год она говорит, я не вижу результатов. Я, я говорю, какие результаты ты хочешь увидеть? А вот по артриту. А что может, ты хочешь увидеть? Ну, вес уйдет после преднизолона, когда ты совсем его уберешь. И вот это в течение года я не вижу результатов, но я тебе верю, я не вижу результатов. Буквально неделю назад она звонит мне, просто она обычно ну, не беспокоится, она же знает, что у нас при презентации люди, и она говорит, я на секунду, у меня пальцы разогнулись. Представляете, вот пять лет назад у нее сключились два пальца, мизинец и рядом безымянный. И ей врачи сказали, что они останутся на всю жизнь, и они меня разорвутся. И она говорит, я не поняла, когда. Когда вот я набирала воду в руки, а вода все время утекала, и я, говорит, ну, и мыло у меня падало через пальцы. Вот. И она говорит, я вчера, сегодня, я сегодня говорит, вдруг я замечаю, что у меня разогнулись эти пальцы. То есть мизинец полностью, и второй еще чуть-чуть не совсем. Знаете, для нее вот это был шок. Потому что прошел год, и только через год она везла вот эти результаты. Но я-то понимаю, что там процессы происходят, поэтому я сегодня говорю, Оля, все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет Девочки, покороче, у нас, слушают, да, нас вот. Поэтому фаримбатология, вот такие результаты. У нас результаты были вот недавно у женщины из деревни, она обожгла грудь, варила голову говяжью, и вот это все жир выплеснул людей да, да. на грудь. Была полтора месяца не заживающая гнойная рана, она пользовалась там всю аптеку, говорит, скупила, не помогала. Вот, и потом, а ей наша говорит, девушка, возьми первый, возьми вот этот соединительную ткань. Она говорит, да ладно, какие-то капли какие-то. Полтора месяца она мучилась. И вот потом она все-таки уговорила ее, она взяла, просто покапала вот так вот, да? на другую ночь, все, за ночь. Затянулась. Вы понимаете, на втором месте она не могла выйти из дома нормально, у нее была эта гнойная рада. За ночь затянулась, на вторую ночь она привязала какую-то порядку с этим, с первым номером, она в она у меня уже слетела, то есть уже за ночь затянулась, она просто ушла. Сумасшедший не знаю, так, коротко. Ну, вот по поводу ладони, у ну, меня мужчина рубанул руку, но у нас случилось, что рвун был сразу. То есть ему зашили ладонь за три дня без шва затянулась в рука. Вот Это вот просто, ну сразу. Пришел мужчина, который окаленно от сварки попала в глаз. Да. То есть пока он сидел у сестры в гостях, она вот два закапнула виафтаном первым. Он он уже, первый. Виафтан первый. первый он уже ушел без отеков глаза. Это, значит, то вот такие вот, ну, быстро. У нас очень серьезная такая проблема с женщиной была. То есть у нее онкология, когда то чешучная онкология мозга. То есть на тот момент, когда мы не пришли, это уже лежачий болванчик, который уже спутанная речь, ничего не видит, не разговаривает фактически. Ну, естественно, не двигается, уже даже не переворачивалась. Итог работы за год применения. Она у нас сейчас ходит, она у нас... Она ходила к офтальмологу, ну, вернее, ее возили на коляске, Но к офтальмологу, тут вот перестала видеть же, И офтальмолог сказал, ничего не делайте, бесполезно, нервные, вот эти глазные нервы белые, все, они мертвые. На сегодняшний день она видит одним глазом уже более-менее, второй начинает видеть, когда повели к офтальмологу, она просто упала без сознания, потому что, во-первых, она пришла, во-вторых, у нее один глаз Розовый нерв, он был белый, Живой. Он порозовел. Он должен быть красным, но а он поразовел. Да. Второй глаз у нее начал. Еще он белый, нерв. у нее уже значит, были такие моменты, что звездочки начали в глазах там сверкали, а потом она уже дальше движения пошли. И самое удивительное, офтальмолог говорит, ой, что вы делали, так и продолжайте. Ну не спросила даже, что вы делали. Я вот настолько удивилась, честно говоря. Продолжайте, что вы делаете, продолжайте. Еще следующий. И, я сейчас две секунды еще да. вот такие вот серьезные моменты. Это вот эти моменты. У меня парень был, эм, спит. То есть он уже 4 месяца с температурой 40. Он практически уже То есть он лежал в четырех клиниках за эти 4 месяца. Температура под 40 никто сбить не мог. И пульмонология, и то и общая коллеги километров. Я не знаю, на какое время у него перестала быть температура. Потому что я приехала в этот город через неделю, как он начал принимать. так вот. принимал. Сейчас, подожди, он начал через неделю, у него уже упала через неделю температура. То есть я была через неделю, у него уже не было температуры. Вот вы даже себе не представляете, что у него влез. У него вот так вот губы отливаешь, да? А у него вот так вот грибы во рту, вот так прям вот плаштабило. Бару, да, Там же кстати, грибы, да, грибы, да, грибы, полосы, да, Это было вообще, это, это страсть. Но он начал есть. Он начал восстанавливаться. Это было уже в течение недели. страшным псоризом женщина была. Она, через месяц у нее уже. Вот парень был, у нас даже с язвами мокнущими, сухими был разное, так Молодой 27 лет парень. Вот полная кожушка. Через месяц у него вот эти все сухие поотвалились, уже чистая кожа. Те, которые были мокнущие, они засохли, и на второй месяц уже все это поотвалилось. А, сам... Человек, слепота, Часу. с детства, инвалид по зрению, первая группа. Наблюдалась 36 лет у профессора клиника Москва Генгольцев. Слышали такое? Да, конечно. Да, вот. Она наблюдалась ее, Наташа, ей 68 лет. Пришла ко мне, слепая как кровь практически. Только боковое. Видение то на уровне светового ощущения. Ага. Не цвета, а света. Боялась потерять последнее. Пришла и сказала, я слепая, у меня будет такой процесс. И сказали, что вообще слепота будет темноты. Я боюсь потерять света ощущения, чтобы видеть просто это. Сейчас, мы гулять будем в августе ей 70 лет. Сразу говорю, приехала к профессору, 36 лет наблюдалась. В этой клинике. Профессор, когда увидел, и сказал, ты меня не бросишь. Почему? Я ничего не понял. Что произошло? Она увидела красный цвет, она бегает, она говорит первой группы, Она ездит в Москву, абсолютно все видит, спокойно читает, читает. И профессор через месяц, Приехал, он говорит, я не могу это демонстрировать. Открывает шкаф и говорит, ты вот это пьешь, да. Наташечка, мы будем дружить, я тоже это начал пить. 36 лет. Профессор знаменитой клиники. Я вам просто почему говорю. Это не просто. Да, да. Генгольца. Это Москва. Вот. это первый. Второй у меня случай. По онкологии женщина оперировалась в Бурденко, в склифосовском наблюдал, сама поехала с ней в Склиф. Мне было просто жутко интересно. Я человек такой, я медик, я приехала сразу, давайте у меня не было на тот момент никаких диагностических вариантов. Вот, потому что диагностику иметь тоже очень нужно. Но нет. Все, короче говоря, женщину, которую подписали два месяца жить, сейчас огород держит, все полностью, врачи до сих пор понять не могут, как это. Вся скрип в больнице, которая ее знает. Она очень знаменитая дама, я вам потом расскажу, если кто захочет, ее по телевизору показывать сейчас будут ее сыновей. Вот. И эта дама полностью, абсолютно восстанавливается, работает, собирается на работу. Второй случай. Третий случай, который мне очень сильно впечатлил, мне обратились в суд, дали ребята с Владимира, парень по СПИДу. Вот. Обнаружили все, он женился, забеременела жена. Парень стал угасать и жене не сказал, что у него СПИДу. Сейчас они полностью, сейчас на этой программе, вдвоем, жена даже начинает пробовать, анализы все превосходные. Половина лекарств, которые не дают, он вообще убрал. Результаты просто превосходные. Сказал время, ждем треть, на ну, И четвертый у меня открытая форма туберкулеза. Я люблю тубик, сразу скажу. Я люблю обниматься. Мужики вчера увидели, что я всех обнимаю, даже если не хотят, обнимаю. Тоже хорошо. Так вот, 29 лет в больнице, Парня это, приговор это, при, мама прилетела, вся в слезах, ничего не понимаю, давайте это наш последний шанс. Что, нужно парню опери, оперировать. Операцию делать. Я говорю, подождите, подождите, никакой операции, форма открытая, да, нормально, давайте. Приезжает, честно вам скажу, растение, просто вот такое растение, все, неадекват, полный. Я с ним начинаю разговаривать и вижу парня, я говорю, ты на каких таблетках? Он показывает, если раньше, до 2000 года у нас было по туберкулезу открытой формы два препарата, сейчас у нас 10, и ни один из них не выполнил ту же форму, ни один. Это я говорю, потому что меня заведует в туберкулезной больнице в Новосибирске подруга. Все, она мне сказала, Оля, бесполезно, что та химия, что это, это еще быстрее. Поэтому все, все, что было, лучше на старом, либо вообще ничего. Эффект тот же. Вот, и когда она мне про это сказала, я поняла, что это не сработает. Я ему говорю, значит так, я тебе пишу, вот это, вот это, вот это, что. Я чтобы... что Оля, ты, Сейчас ты, я ты, просто ты... вам скажу. Тихо Нет, не про это. первый момент, который, который у нее был, я сказала, операцию будут делать, распиливают грудную клетку. Вытаскивают легкое, вырезают столько, не сколько находится капсула, а больше перестраховка. Потом грудная клетка должна срастись. Это я ему все рассказываю. И потом ты на всю жизнь инвалид. Потому что кто даст возможности, что у тебя она срастется. Либо капсула, не капсулируется в другом месте. То есть они инфекцию же не могут поймать. Она же открытая. Я, говорю, я тебе предлагаю два момента. Я ему прям конкретно сказала. Ты смотришь эту продукцию, второй ты общаешься со мной. Все. На сегодняшний день год. А их через год снимали. А, таблетки мы бросили, бросили где-то с первого месяца бросили пить. Он вышел на работу, я говорю, никому не говори. Он адекватный, когда он приходит к врачу и говорит, она говорит, вы что, хорошо себя чувствуете, да? Он начинает говорить, я работаю, ну, он не говорит, что работает. Он говорит, я дома помогаю маме, работаю, врач не может понять. С таких таблеток они полностью растения, они неадекватные. У туберкулеза нет я вам сразу говорю, если только человек с открытой формой туберкулеза, вы его поймете, он вообще, как я говорю, он просто плавающий. Но когда вы увидите, что он не пьет таблетки, он начинает понимать, он начинает рассуждать, они работают. И когда этот парень просто меня услышал, мы сделаем, сейчас у него в скоты 19 числа, его снимают вообще со всего. И мама, что сделала? Я сказала, Люсь, мы друзья теперь, вы понимаете, что я семейный доктор становлюсь, да? Так вот, что произошло? Мама, услышав меня, я сказала, убирай все таблетки. Я тебе слово даю. Я гарантирую, что парню хуже не будет. Я беру такую ответственность, поэтому я сразу это говорю. И она снимает полностью сейчас на фотографии количество таблеток, которые он должен за полгода. Когда она высыпала мне их на стол, это оказалось вот такой чан, полностью поделал тазик. Тазик за полгода. Выдержит здоровый не выдержит? Однозначно. И когда он приходит, врачи мне до умения московская и обнинская больница врачи вообще не понимают, как так, он должен быть на этой химии, сами понимаете. А он адекватный, красивый, работает архитектор города, ну то есть не просто. И еще и когда он увидел, ну показала она мне, я говорю с ними, я обязательно это публикую, сколько за полгода должен выпить человек таблеток. Я вот это хочу показать, чем нас травят и что происходит. Парень вышел сейчас на работу, я как девятнадцатый. У, у меня три набора, по которым я работаю, и людей, не имея медицинского образования, им объясняют. Первое – это дренажная система. Первый этап. Второе – антипаразитарка. И третье – все, что остается по этапу, то есть по симптоматике. Первая дренажка. Что у нас идет? 1,21, 5-6, у кого диабет, 8,15. У кого сосуды 34, у кого сердечко, это уже потом. Угу. Сначала идет дренажная система. Открыть, опять, открыть надо каналы, понимаете? Открыть все, все абсолютно клапана. Они сами стекуют, Но особенно водно-щелочной баланс. Вода. Угу. Промывается водой результат у всех. Когда мне говорят, у меня результата нет, я подхожу и говорю, если вы хотите обмануть меня, это ваше дело. Но то, что вы обманываете себя, мне жаль, что я до вас не донесла. Почему? Вы не пьете воду и говорите, нет результата. Запомните, у кого нет результата, те не допивают воду. Угу, Все. На наша продукция это номер один. Это первый вариант. Второй, когда я говорю, второй момент, что у меня идет сначала это идет.. Дренажка, вторая, идет антипаразитарка. Дело в том, что за, за всю свою жизнь, когда мне женщина говорит, у меня нет паразитов. Я говорю, у нас паразиты, это наши мысли. У меня очень все православные. Вот кто сибиряки сидят, я, я вам говорю, ребята, вы не представляете, как там. Там все молятся и падают, все молятся и падают, церкви, выходит, пинают тебя нормально. То есть хамят конкретно. Но зато все церковные, церковные. А, да, Я не будешь? хочу ничего сказать плохого о тех, кто настоящий, ребята, потому что их не слышно. Uh -huh. А вот этих сразу видно. Так вот, второй этапом обязательно идет антипаразитарка. У нас мысли наши нас пугают, и они создают. Мы уже сделали в Кольцово, просто когда вот мне говорят, вот эта продукция, я говорю, да, я в Кольцово работала, я сама знаю, что это такое в Академгородке. Так вот, мысль наша она как раз создает два паразита, один в печени, другой в кишечнике. Мы его с профессором Смирновой определяли когда. И поэтому вот вам и мысль, почему говорят, что вот здесь все находится. Вот эта антипаразитарка сработает. Китарства были химические, токсические продукты были. Все, это все вызывает антипаразитарку. Уберите это. И у меня идет по времени, я вам сразу скажу, я даже временной срок сделала людям, чтобы они хоть привязывались, потом до них доходят. На первый я даю. 120 дней, на 2 90, а остальное до тех, пор. Кто... Ой, какая молодец, слушай. Помните, как? а, вот Зоенькин муж 20 лет не слышал на одно ухо, он ходил с слуховым аппаратом. На пятый день приема капель, только 1,21, не капая в ухо себе, а, он услышал, как гудит холодильник. Он проснулся, пять утра, говорит, Зунька. Она, это что такое? Я говорю, слышу, как говорит, работает холодильник в коридоре. Она говорит, да не может быть, тебе говорит, показалось. Она говорит, так, «Да, это ерунда. И он никогда ездил за рулем, никогда не слышал, когда поворотник. Она говорит, я была штурман. Муратик, выключи поворотник. Муратик, включи поворотник. То есть, понимаете как? И когда он пришел к врачу, отололингологу, который наблюдал его 20 лет, этот врач пришел к нам. Ему 66 лет, или 64, от отоларинголог. Он женился второй раз, и у него была проблема, ну, мужская, да, знаете. Женился человека, может, сил нет. И когда я ему через месяц, какой-то такой врач, я на него глянула, думаю, ну, врач, врач, непонятно какой. Через месяц, приняв продукции, он приходит, я говорю, Виктор Павлович, я вас не узнала. Подтянулся, статный, стал такой приятный, я его обняла, и говорю, Виктор Павлович, я прям вижу у вас изменения. Как капли. Он говорит, если бы не работали, не пришел бы и не брал. Поэтому я очень рад. У нас очень хороший результат по онкологии. У мужчины удалили мочевой пузырь, рак мочевого пузыря. Врачи сказали, все, занесли вирус, инфекцию. Ну, в общем, знаете, он был черный. Он был просто черный. И уже выписали, 60 лет мужчине. Жена говорит, все врачи от нас отказались. Последняя надежда была на капли. Ее пригласили, и она сказала, беру. И мы начали чистку делать ему, чистку. Вы не поверьте, у него высохла одна почка, его хотели на диализ. Ну, в общем, знаете, все, да? И когда мы начали, он начали пить эти капли, страшные боли были у него, поверьте. У него начала разворачиваться почка, открываться. С него выходили сначала гной, страшенный гной. У него стомы были, две стомы, у него некуда, да? И она говорит, мы постоянно это чистили. Потом, говорит, пошли белые волокна, вот такие как нити страшные. Вот она рассказывала, страшные нити. Он был сам в шоке. И, и вы знаете, сейчас они ездят в Краснодар наблюдаться, они живут в Белореченске, вот, э, у нас таких нету, а в Краснодаре е, есть врачи, да? И врач, конечно, просто, когда делали анализ мочи, вирус вообще ушел из крови, ушел, нет вируса, представляете? А ему сказали, это инфекция вирус до самой смерти у вас. И она говорит, мы были в шоке, анализы хорошие. И врач сказал, любой здоровый позавидовал бы вашим результатам. Я говорю, Света, вот, она говорит, я пью, и знаете, мы плакали. Она говорит, мужу пою, и сама пью. У нее была дышка, у нее сильно болели ноги. Она говорит, я, все, что он пьет, то и я. Она сейчас расцвела, у нее лицо, он стал побелел, у нее стало настроение, у человека появилось желание жить. Он все время скрюченный и был, все ему болело. Она говорит, Валерочка, как ты себя чувствуешь? Прекрасно, прекрасно. Понимаете, вот такой результат. Она сама делилась минутку. Я жду, что я могу... Да, и она, понимаете, она говорит, перестала сердечная дышка, ноги перестали болеть. На рынок хожу, говорит, потому что машины нет. Вот у нас вот такие результаты. И у нас еще два потрясающих результата Паркинсон. Телефон контакта, скажите, пожалуйста. У нас аналогичное заболевание есть. Кому обратиться? А, 8-918-428-79-50. А, а, кого Лидия, Лидия, меня зовут, я из города Майкопа. Казахстан? Нет, Драндер Лидия. Спасибо. Я Драндер Лидия из города Майкопа, наша майкопская структура. Два замечательных результата по Паркинсону. У нас одной женщине, 84 года, бабушка, ее привели, она поднималась на второй этаж, у нее так костыли голова, ну то есть вели ее под руки. Да? И через, вот она один месяц взяла продукцию, и на второй месяц пришла, взяла капельки, вот. и я как раз компьютер только настроила Зоя сидит. И она напротив. И она говорит, Вера полна. а у вас так рука не трясется? Она говорит, правда? Знаете, так вот. А я, я поворачиваюсь вот так говорю. Вера полна. ну-ка вы вытяните руку. Она вытянула, а у нее только вот так пальчик чуть-чуть, а рука вот так билась, понимаете, вот так. Ну то есть костыль даже падал с рук. И она говорит, ой, правда? Вы думаете, что она не заметила, что у ей рука не трясется? Заметила. Да, но сделала вид. Боялась. боялась Его, да, раньше. боялась, наверное, знаете, сглазить. сглазить да. И вот она два месяца пропила, и мы ее больше не видим. О. Ну, не пришла больше. Но я понимаю, 84 года бизнеса настроить не будет. Ей стало легче, и человек ушел. Вторая, вот Зоина подруга. А чем лечили? Ну сейчас потом ну, там целый, Да, комплекс. там целый комплекс от Паркисон. Зоина подруга, она ее пригласила. У нее сильнейший Паркинсон, у нее и у мужа. Она говорит, я на подушке лежу, а голова вот так, знаете, бьется. И рука. И вот не переставаю. Вы понимаете, все. И она буквально мне вот, ну она, наверное, три месяца уже пьет, наверное, или четыре месяца она пьет капли. И буквально через месяц она звонит и говорит. Лидочка, спасибо, что вы пригласили Зоеньку. Две минуты. Спасибо, что Зоенька пригласила меня. Вы мои ангелы-хранители. Я на 80% восстановила свое здоровье. У нее перестала трястись голова. И только когда она вот нервничает немножко, знаете, когда я говорю, «Ой, Елена Михайловна, я не могу на вас налюбоваться, вы такая красотка стали, да?» Вот. А начинать немножко, знаете, чуть-чуть голов головка трястись вот так. Она говорит, она я, я, вы ангелы мои, хранители, я так благодарна вам, что... то так, так вы знаете, вот в этот раз пришла и говорит, спрей для волос. Волосики надо, 70 лет ей. Да. Мне, пожалуйста, гель для бровей и для ресниц. Вот она. Крем дневной для лица. Вот. Она сказала, муж не хочет э, пить? Она говорит, ну и наплевать. Не хочешь это? А я хочу жить. Понимаете, человека жил. Вы знаете, человек ожил. Мы на нее смотрим, и я вижу, вот, вот сидит большая у нас аудитория людей, да, мы вот так работаем э, на земле. Сидят, и я вижу, вот ту еле привели, она жила сейчас, летает, порхает, и не может, Зонька говорит, ты наш ангел-хранитель. Спасли мы полковника полиции, он ушел в отставку, сердце, жена говорит... Все, наверное, сегодня умрет, да? Зоя говорит, приди, возьми капли, ну приди. Мы ее долго уговорили, она в китайской компании работает. если знаете, на китайскую да. компанию. Я когда-то тоже брала там продукцию. Приди, возьми. Она говорит, ой, не надо. Потом говорит, Зоенька, наверное, мой муж умрет. Она это возьми. Пришла. Взяла сразу. 1,21, 10,17. Знаете, вот мы, вот такое. Так теперь заранее муж везет ее и говорит... А капли сегодня, пуля прилетает для мужа капли, чтобы они всегда стояли. И я так благодарна, вот мы взяли аорту, Это вот, и э, уже думаю, сразу же ему аорту подключил. Он как на свет народился, она сказала, Дев, вот она Зоя сказала, Зоенька, ты мой ангел-хранитель, что ты заставила меня прийти взять эти капли, мой муж ожил. Поэтому девчонки, вот правильно когда сказала, если не работает, я сказала, если не работает, Значит, вы не выполняете то, что необходимо. У меня одна дама, можете себе представить, расскажу. Вот такие случаи. Набрала всего, да, там где-то штук, 10, наверное, этих всего-всего, чистка всего. Объясняю, распечатываю всем, кому через сколько принимать, как соединять, как что. И даю каждому листочек. Продукция и листочек. Каждому, чтобы повесили на холодильник. И правильно, потому что человек не может сразу все запомнить. Солнце. До свидания, до свидания. До свидания. До свидания. Я до свидания Все, давай, надо. до свидания. Да, Я тебя люблю. Все, Все, вас Я вас тоже люблю. Всего, всего хорошего. До встречи. Встреч. Уже, до до до. До. Уже до. поделюсь. До Я вам надоела всех гнало за марки. Вам <со> здесь хорошо? Да. Да. Уже за матрицу. Сейчас, девочки, так что она делает? Звонит мне и говорит. Я не знаю, мне так плохо. Я умираю. Мне так плохо. Я говорю, Маринчика, что случилось? Почему тебе плохо? Я говорю, как ты принимаешь? Девочки, она в пол-литровую бутылку все 10 капель по 15 накапала. Хотя расписано все. Все вот так, девочки, поверьте. У нее попа стала, как обезьяны, знаете, красная. У нее вот все, вот эти все, паразитарка, все шлаки, токсины, они поперли в одно место. Она, сесть не могу, лежать не могу, мне плохо, я умираю. Девчонки, это вот, это знаете, правда, это, правда. Это правда. И вы должны знать, что говорит, что, знаете, у меня приходит, говорит, так, у меня сразу ноги болят, у меня давление, у меня сердце, у меня Всё, дайте мне что-нибудь. За один день вылететь. За один день да. я хочу восстановиться. Вот чистка. Не, на, не надо сразу. Да, ну конечно, человек если умирает, сердце. Да, конечно, 10-17 я ему да, да, дам. И 1.21. Давление сильное, да, скорая помощь. Капнули быстренько под язык. Приходит у меня, подписала женщина, и приходит домой. Ой, да, я дошла. Давление. пульс 40. Знаете, пульс 40, у нее проблема с сердцем, ей должны были делать это шунтирование или что там, да? Или вставлять этот э, искусственный клапан. Я говорю, Любочка, давай хотя бы возьмем 1,21, 10,17, поддержим. Вот она доперлась до калиточки, я говорю, зайди. Она, ой, да нет, лишь бы домой дойти. Я говорю, зайди. Я ее завела, посадила на диванчик, открываю ее капельки, 10,17 ей по 5 капель сразу же капнула, Сиди, и я на тебе, я говорю, я буду говорить, и ты сиди слушай. И я на нее смотрю. Знаете, а вот так вот так глазки были вот такие, да? И она так глаза так открывает. И знаете, у нее, она говорит, мне, прям, говорит, Лида, я чувствую, мне стало легче сразу же. Я думаю, если бы пока она от меня дошла, и там бы под калиткой у себя где-нибудь бы крякнула, да? И думаю, какое счастье, что вот я ее все-таки заставила и накапала. Не бойтесь капать людям сразу. Вот если к вам даже в офис пришли, да, у нас пришла одна, я чувствую, она уже умирает, они заскакивает. А у нас как бы продукцию раздали, и, это, и вот ее, которая, Паркинсон, вот этот, привела свою подругу, привела свою подругу, и мы сразу же ей накапали 1,21. И она говорит, ой, вы знаете, а вы меня спасли, я-то, у меня, видно, давление поднялось у нее сильно. Вот, и она говорит, вы меня Спас спасли. Инфаркт. Моментально, до дома. она говорит, я дойду до дома и выпью свою таблетку. Я говорю, нет, вот тут сейчас 1,21 под язык. И вот ей капнули под язык, она посидела, и потом приходит в следующий раз и говорит, ой, вы меня спасли. Вот, то есть, понимаете, ну, не бояться, я не врач, я вообще бухгалтер. Я не врач. И я всем говорю, друзья, здесь в компании не надо быть врачами. А здесь, Вы знаете, как я всегда говорю, контингент у меня разный, очень разный. Но больше люблю боевой наш Советского Союза. Почему? Не сдаются. Но у меня уникальный случай, у меня девочка. Знаете, что такое? У девочек, ну, как у людей, которые садят на перевязание крови. Знаете, как это называется? Очистка крови, как идет? Гемодиализ. Гемодиализ. Это почки. А так вот ей 25 лет. Ой, 20 лет девочки, 20 лет девчонка. Я всегда говорю, старость и молодость отличаются в одном. Рождение всем, а старость избранным. Ей 20 лет, у нее 25 операций, 20 общий наркоз, 5 подместных. Отказали почки. Диагноза нет до сих пор. Вот это уникальный случай. Диагноза нет, девчонка красивая, она а поместь там, азиатка, лектор. И когда мама пришла и говорит, вы знаете, нас врачи боятся, у нее стоит. Гемориалис уже стоит, беру тебе, знаете, такое штуки лежат, и все, она ходит вот в таких вот этих штучках. И когда начинают бабушки, кто-то приходит, ой, у меня ноги болят, у меня это болит. Я чувствую, они начинают восхищаться этим. Я беру, вот так подложу их и говорю, потрогайте у этой девочки вот эту руку. А там звук, давление такое идет. Они все раз, у такое? Я говорю, где покажу, она открывает, вот так открывает. Я говорю, вот это, это приписка к смерти. Я вам реально говорю, ей 20 лет, красотка обалденная. Она одна у мамы, не в доме жила. Ее мама, Шура я зовут, она подошла ко мне и сказала, «Ой, мне некуда уже идти, ты последняя инстанция, у нас всех боятся, а ты как-то нас приняла по-человечески». И поэтому я тебе расскажу. Неизвестный диагноз – девочка. Была, училась нормально в Калубе, в 17 лет, начинает за месяц, девчонки, она 44-го размера, дует до 54-го. Знаете, что это такое? Это когда моча не стала отходить, она пошла в ткани. Это называется акреатинин высоченный. Вот, смертельная доза, там 1600. Это и для врачей, если будете записывать, чтобы врачи слышали эту историю. Они в это не верят. А у меня живой факт. И вот поэтому слово верю, не верю, это зависит только от нас. Факты нужно признавать, правильно, если они да. есть. Так вот, в чем хитрость, не в чем хитрость, а в чем ситуация? Так вот эта девочка, когда пришла на своих ногах в больницу, а получилось так, что приехали приезжать женщину в возрасте, она лежит. Эта девочка стоит, и когда анализы сделали, забегает бегом, забегает бегом, и говорит, женщина, тихо-тихо-тихо, сейчас в реанимацию поедет. Кто Мурзакова? Кто-кто-кто? А что? Да креатинин. Две тысячи креатинин. Это я специально цифры говорю, которые я знаю. Вот. Он такой, сейчас поедем. Он так стоит спокойно, говорит, это я. Он чуть сам не рухнул в оборок. Это смертельная доза, она на ногах стоит, все. Вот что значит молодость, понимаете? И эту девочку, короче, начинает с того момента, период 17 лет и до 20 она полностью без диагноза, до сих пор диагноза нет. И стоит вот как раз эта фистола. И что в итоге сейчас? Когда она мне ее год назад привела, мама, я бы меня надо это видеть. Ну, то есть это для меня легенда, понимаете, девчонка-легенда с необычной судьбой. Я таких людей просто хочу видеть в лицо, и поэтому всегда приглашаю. Мама потрясающая, ну такая спокойная, такая, вы знаете, Курочка боится всего. Она говорит, нас, когда она приходит, приходит, заходит, врачи сразу уходят. Прям уходят, понимаете? Потому что они не знают, что с ней делать. А медсестры выписывают и все. И она каждую неделю, каждую неделю в сопровождении. Кого-то приходила на гемодиализ, потом забирали друзья, мама проводником работает, ее додому, у нее два дня выпадает память полностью. Человек после этого не может себя адекватно чувствовать. Все, она привела, я ей говорю, давай капельки. Она, а зачем? А не буду, а мне это не надо, мне ничего не помогает. То есть девчонка тоже неадекватит, потому что ситуация. Я говорю, давай попробую. Я потихонечку ее погладила, потихонечку говорю, давай. Я не знаю, что будет, ну давай, тебе интересно и мне интересно. Тебе терять в принципе уже, как вообще сколь нечего. Но у нас с тобой есть шанс. Я говорю, ну давай. На сегодняшний день девчонка, вот такая стройника, когда я увидела, через полгода у меня текли слезы, слезы, знаете, вот такое материнское. Я представляю, она полностью адекватная, она ходит на гемодиале сама, но больше всего я как-то сказала, ну чего хочешь в жизни? Она привязана к этому поселку, понимаете, к нашему городу. Ей даже выйти как бы вот сюда нельзя. Она говорит, бассейн, меня не возьмут. Бассейн. Я говорю, ты будешь ходить в бассейн, будешь купаться. Я и на этом ее поймаю. Я говорю, ты будешь ходить купаться и плавать, раз ты хочешь в бассейн, будем заклеивать и будешь плавать. Она мне не дадут справку, я бы посмотрю. Проходит время, сейчас прошло время, девчонка ходит в бассейн, представляете, она купается, она счастливая. Она уже два раза была в Москве сама. Она не потерялась, она ходит на этот гемодиализ я сказала, дай бог, тебе же девочка, сколько тебе дано. но ну, чтобы у тебя совершенно была другая жизнь. Я вот только за это, понимаете? Я сейчас за ней наблюдаю. Что дальше будет, я вам расскажу про ее историю. Но выглядит она сейчас потрясающе. Она такая хозяйка оказалась, шикарной. Мама она там целует, любит. А сначала она ее просто на этих таблетках набила, потому что химия была. И сейчас, врачи, когда заходят, она не приходит к ним. Она теперь живет своей жизнью, когда забегают все Что такое? Она говорит, не скажу там капли, и убегает. Она говорит, я не хочу им говорить. Они меня не услышали, они были злые по отношению ко мне. А теперь есть. Это детский максимализм, она еще не выросла, даже как ребенок. Что она могла видеть? Так вот, поэтому вы радуйтесь, что мы дожили до этих времен мы друг друга видим, мы меняемся, мы хорошие. Потому что у этой девочки может не быть этой жизни. Вы понимаете, о чем я? Я беру эти уникальные случаи. Мне не интересно, я их не боюсь, не потому что что-то. Я просто верю настолько им сковывать. Вот поэтому вот эта девчонка жива. Поэтому, если у вас есть возможность, когда вы увидите любого человека, который идет на гемодиализ, остановите его пока. Наши капли могут это взять. У меня год назад был человеку нужно было на гемодиализ. Сейчас Второй момент. Когда вы будете это видеть, вы просто помолитесь за всех детей. Она а ребенок. И 20 лет. Но кто сказал, что она на гемодиализе до нашего возраста доживет? Кажется, что все будет хорошо. Поэтому если мы будем молиться всем, а, да. а если оклон умеет просить ну, небо, то все сработает. Я в это просто верю. Я а вытащила да. уже. У меня сейчас в Обнинске 6 трупов ходит. 6 один из них мой муж прям трупов. Ну, то есть они должны быть трупами, но они живые, без таблеток и без ничего. Поэтому я беру уникальный случай. Поэтому я взяла СПИД, поэтому я взяла открытую форму туберкулеза. Поэтому я взяла НЯЦ. Знаете, такой неспецифический язвенный колик, тотальное поражение. Отказываются все. Это у мужчин это очень сильно распространено. Это был мой собственный муж, которого ушел на ногах и принесли на руках домой. Лежал и гнил. Все восстановилось, на работе работает все. Вчера был... Вчера был со мной, приехал туда, все говорят, ну профессор, я говорю, ну не говорите, вот. И вот если вы даже узнать не могли, мои друзья, которые его знали. Понимаете, насколько это серьезно? Потому что молодость, она сама имеет свойство одно жить. А нам уже есть ценность жить. Но ее оценили эту жизнь. Понимаете? Я вот за это. Так что я вам всем желаю эту Молодость издавала. Все.